Оно ведь не заползет? <гъёст> Сэм, хай! С вами Юджин И сегодня мы с вами продолжаем играть Five Nights at Play Security Bridge. Это девятая часть, да, по-моему, по счету Народ, прежде чем мы продолжим, я бы хотел обратить Ваше внимание, что доступна для вас Кнопка спонсорства Вы можете стать спонсорами канала, если вы того желаете Для вас будут маленькие эксклюзивные штучечки Плюшечки, вот сейчас, например, запустил голосование Где можно выбрать Прохождение, которое я стартанул Специально для спонсоров To the moon, Imposter Factory или Delta Delta.ru. В общем, становитесь спонсором, если вы Хотите, это не обязательно, но просто, если хотите, остановитесь. Вот, это поможет мне развивать дальше канал. Спасибо всем большое, продолжаем играть. И у нас с вами проблема, дело в том, что Фредди похищен этим чуваком, Луной, Луной сыном Солнца, Санова Мун. Вот кто он. Психанутая Луна, короче. Ну, сюда мы правильно идем? Да, мы кажется правильно идем. Ибо нам больше некуда идти. Давайте зарядим наш фонарик. Короче, эта тварь будет нас преследовать всю игру Как и Ванесса Как и все остальные аниматроники Но, по крайней мере, вот Луну я больше всего опасаюсь От нее непонятно, что ожидать Что от нее можно ожидать? Да все что угодно Во-первых, погодите Фредди, здесь что-то есть Зачем я говорю это Фредди? Мы же знаем, что с Фредди что-то не так Хорошо, оно реагирует оно реагирует на свет. Это значит, что мы можем... Видите? Видите? Видите? Видите? Можем ли мы забраться? <свес> Ах, блинушки! <свес> я <свес> я почему-то подумал, что эта тварь как манекены из игры Little Nightmares 2. Когда на них светишь, они перестают работать. Только здесь наоборот. Ты светишь, они начинают работать. И думал, что в темноте они просто стоят, а он нет. Он идет и видит. Что у нас, кстати, с фонариком? Как у нас э, с ним... А, вот, да, все-таки надо подзарядить. Правильно сделали, что подзарядили. Так. Блин. Неожиданно было. Неожиданно, но приятно. Значит, нужно будет как-то грамотно обойти его. Давайте просто будем ползти. Вот оно. Оно смотрит на нас. Все, короче, просто... Оно идет только когда мы не смотрим на него. Нам нужно всегда на него смотреть и при этом не светить фонариком. Ну-ка. Да! Я понял. А это единственное здесь? Я же видел его через стекло еще. Такого ж точно. Он патрулирует. Погодите. Шахта. Пойдемте в шахту. Здесь никак не пройти, да? Ладно. Что? Oh, мне показалось, я видел руку. Оно ведь не заползет? Ой, блин! Черт! Как я испугался! Как я не ожидал! Как я... Я, я думал, что это та тварь ползет! Если бы я просто знал, что это маленький жучок, я бы вообще не испугался. Все, иди. Все, иди. Ah. Но именно за того, что я ждал но тут тварь, я так испугался. Все, кажется, мы спасены, все хорошо. Ой, блин, неприятно это было Неприятный момент Эпизод такой себе, очень неприятный Я уже сказал, что неприятный? Что означает вот этот видос, где маленький мишка идет среди огромных ног? Непонятно Погоди, не открывайся, рано еще, я еще не собираюсь идти сюда Стой, не торопи, события, игра Давайте заберем вот это кстати, некоторые из вас пишут, что, возможно, коллекционки будут влиять на концовку. Типа, тут их две или несколько. Отчет службы безопасности. Кто-то каким-то образом смог взломать витрину в комплексе рок-звезды. Рок-звезд. И украсть прототипы из заводных игрушек музыкант. Витрина была разбита и весь пол усеян осколками. Но при том никаких следов взлома на двери не было. Больше ничего не пропало. Я не знаю, как им удалось проникнуть в здание. И на записях с камер наблюдения тоже ничего нет. Что же мне делать? Вызвать полицию? И сообщить об ограблении Ванесса. Ванесса? Это кролик Ванесса? Все, больше сообщений нету новых. Это кролик Ванесса. Что если эта девушка, которая мы подумали, что она добрая охранница? Что если она переодевается в Ванесса? Что если она сумасшедшая? Взять пропуск в помещение со склада. Игрушка луны. Это плохо. Так, это просто нам про сообщение, да, выскочили... Уведомления. Что это за запчасти какие-то? Здесь луна какой-то добрый. Хотя мы знаем, на что он способен. Мы знаем, на что ты способен. Ну, блин. Вот. Это нам пытается внушить, что эта штука добрая вообще не страшная. Дети могут не бояться, да? Ну, конечно. Эта стена только что сдвинулась. Тихо, тихо! Палимся. Ага, если что, мы можем сюда под конвейер залезть. А что он идет? <свы> я же на него не смотрю. То есть, ему важно, чтобы я не смотрел на него вообще никак. Т точнее, если я смотрю ему в глаза, он не идет. идеи. Их здесь слишком много. Нам нужно нажать вот эту кнопочку. А, видите? Если вы отворачиваетесь, они на вас бегут. Стоп. А мы будем смотреть. Понятно. Мы ничего не упустили в этой комнате? Вроде нет. А назад Ты как смотреть? Тихо. Блин, я чувствую себя вла... <гас> <гас> Это круто. Это страшно, пипец. Так. Думай. О май гад. А! Тихо. Так, кнопочка. Все, они смотрят на меня уже. А кто еще здесь? Сюда. Куда? Не мешай. Блин, как быстро не подходят. Я слышу, как они идут. Со всех сторон, кажется, идут. А! Может забраться как-то? Повыше! Повыше! Повыше! Давай! Есть! Я слышу их повсюду. Они тут ходят. Оп! Ой! Кажется, я в ловушке. Нет, нет, я. А, стоп, все, все, все, окей. Кнопка, кнопка, жмись! А, что открылось? О, а! спрятаться! Хорошо. А -а -а! Здесь есть камеры? Да, здесь есть камеры. Куда же нам открылось-то? Вот мы сидим прямо здесь. Да, хорошо. Что мы открыли? <свык> Только не говорите мне, что мы открыли что-то вот тут вот. Или нет? Не, ну кнопку мы нажали, все правильно. Вот они ходят. Погодите, что значит вот это? Ага, это даже прям... признай что. Мальчик сидит, смотрит вот сюда. А если смотреть вот на эту камеру? Это означает, что здесь шум происходит. Мы сейчас тут кого-то можем увидеть, да. Мол, тут ходит рядом. Рядом со мной... Ходит все еще... Что-то не, со не совсем понимаю, куда мне идти. Смотрите, вот они уходят. Ага. Ага, давайте... Давайте дождемся, пока он пойдет. Выползай. Выползай, выползай, выползай. Какого хрена, куда мне идти? Какую я дверь открыл? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот для чего нужно? Блин. Ч-то я совсем запутался. Хорошо, давайте попробуем здесь, подождем. Все, пусть он уйдет туда. Их там двое уже, кстати. Таким образом, мы сможем как-то пройти. Как я отсюда ползал уже? Уже был. А, вот, все, хорошо. Стоп. Стоп. Это дверь! Она и открывается. Открывается! Все, я вот, кажется, нашел путь. Фух. Короче, я понял, что фонарь для них вообще пофигу. Здесь дело не в фонаре вовсе. Кошмарная игрушка. Или в фонаре. Нет, смотрите, видишь, могу светить. Вообще могу светить, как хочу. Главное, не спускать... Не спускать с него глаз. Но для чего эта кошмарная игрушка нужна? На конвейер, может быть, ее поставить надо? Телек? <гас> Не дергайся. Давайте попробуем на конвейер встать. Стоять. Хорошо, давайте под конвейер спрячемся. Пусть он уйдет отсюда. Уходи, уходи, уходи. Все, я на тебя смотрю даже. Все Теперь внимательно смотреть. Вот здесь какие-то царапины. Он видел меня. Так, давайте просто обойдем. Давайте просто обойдем, не будем испытывать судьбу. Теперь еще раз надо его выпустить отсюда. Или нам вообще отсюда надо уйти? М -м -м. Хорошо, выходим из этой комнаты. Невозможно здесь сидеть уже. Сюда. Опа. Или вот сюда. Погодите, я вот сюда не ходил. С... О, блинушки. Главное смотреть. По всем сторонам. Вот еще одна кнопка. Оп, все живы. А, все, они меня видят. У. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Эта дверь не открывается Мне, кстати, очень срочно нужно зарядить мой фонарик Это комната охраны Где-то здесь должен быть очередной пропуск О, мне не нравится здесь О, мне не нравится здесь Ой, я в ловушке Прежде чем мы что-то сделаем Давайте посмотрим, что мы можем сделать uh, Куда-то можно спрятаться, если что Ну-ка Сможем сюда залезть? Хрен Ладно. Берем пропуск. <свист> это ловушка, блин. Я знаю, что это ловушка. Забирай пропуск. Пропуска позволит открывать. Пронумерованный... Окей, это хорошо. У нас получается какой допуск теперь? Что? Oh, <свист> <свист> <свист> И все? Вот так со мной поступит игра. Придется все заново теперь делать. Пришлось весь этот эпизод заново проходить. И пройду его еще раз. В общем, я снова здесь. Под стол мы залезть, конечно же, не можем. Мы можем только сразу отбежать к стене. Вот куда-то сюда, например. Как только возьмем бэдж. И тогда, когда мы отбежим сюда, дверь откроется, судя по всему. И откроется та дверь. Надеюсь, в этот раз все сработает. Я уже который раз прохожу этот эпизод, бесит. Так. Что? Получен. Все, получен. Получен! Тихо! Тихо! Тихо, не стоит. Не стоит этого делать. Не... Понятно, не стоит. Мы не стоим на месте. Мы идем. А куда мы идем? Сюда, видимо. Окей. Пожалуйста. Есть! Нет. Они зашли, вот умные гады. Вс. Ух! А теперь появится этот робот. Фигнюшка! идет за мной! Все, мы успеем, мы успеем, мы успеем. А -а -а. Я правильно понимаю, что нам ведь нужно назад? Да, да, да, да, да, намного. Правильно, мы, мы должны идти назад. Пожалуйста, не убивай. Спасибо. Я все-таки слышу, как кто-то ходит. Все эти скелеты ходят. Сохранялочка, пожалуйста. Ты издевка? Где сохранялка-то? Так, это просто для фонаря. Стоп, сейчас будет какая-то катастрофа. Что-то будет. Какая-то жопа. Либо это просто карта прогрузилась. Наверное, скорее всего. Идем. кто Есть! О, какой долгий эпизод! Отлично! Все, теперь мы можем пройти вот сюда! Есть! Вернуться в отдел запчастей и обслуживания. Я не так давно нашла его и заперла в бюро находок. Отличные новости! Его можно вернуть родителям. Нет, нельзя. Оказывается, его нет в нашей системе. Какая досада. Если вернешь мою голову на место, я постараюсь его найти. Его зовут Грегори. Знаешь, как я узнала? Его часы Фас все время твердили это имя. Твоим голосом. Грегори, ты меня слышишь? Грегори? Ванесса, все часы Фас говорят моим голосом. Это опция по умолчанию. Если окажется, что ты в этом замешан, ты отправишься на свалку. Монти будет вести шоу до тех пор, пока отдел запчастей обслуживания не натянет твою оболочку на новый доскилет. Посиди пока тут, мне нужно найти этого. Ванесса! Ванесса! Не оставляй меня в таком виде! Короче, да, она реально в кролика превращается, походу, сумасшедшая. Ну, спятила бы эту это больная женщина, ребят Следует идти с пониманием к ней Грегори Я так рад, что ты жив Грегори, используй консоль, чтобы выпустить меня Использовать О -о -о. Добро пожаловать в отдел запчастей обслуживания Выберите необходимую процедуру Улучшение силы? А, как мне двигать? Чем? Ничего не двигается я не могу очень нажать Стоп Вот только что появилось, как-то исчезло Какая кривость Окей, хорошо, улучшение силы Пойдите в защитный цилиндр, чтобы продолжить Какой цилиндр защитный? Это где? Какой защитный? Во-первых, давайте сохранимся Сначала соберем все эти сумки Что это? Новое сообщение. Улучшение Рокси. Журнал обслуживания. Рокси видит мир иначе, чем остальные. Это улучшение должно было позволить ей выигрывать, выигрывать гонки. Но есть и побочные эффекты. Иногда она будет пялиться на других ботов и разговаривать с ними через стены. Здесь нельзя сохраниться, к сожалению. Окей, следующее сообщение. Улучшение Монти. Uh, улучшенные лапы Монтгомери позволяют ему играть на бас-гитаре. После окончания шоу он использует их в основном для нанесения ущерба. <laughs> Стоимость ремонта ограждения становится слишком высокой. Дели. Улучшение Чики. Не позволяйте ей петь. Ее голос ломает навигацию других ботов. Ужасные результаты во время живого выступления. Роняющие подносы бота. Хаос, Травмы у гостей. 12 судебных исков. Испытания экспериментального голосового аппарата Провалились Рекомендуется произвести замену Окей Их мы не будем улучшать Ни при каких обстоятельствах А вот фонарик Мы зарядим конечно же И мы поставили улучшение силы Нам сказали куда войти Но я не понимаю куда нам нужно войти Какую-то защитную, защитную капсулу Защитная капсула Которая хрен знает где находится Эти двери открываются? Эти двери открываются Погодите за звуки. Кто-то вентиляции. А, это я хожу, боже мой. Вот сюда надо. Вы видели, там показалось, что требуется какой-то уровень. Фигурка Глэм Roxy. Типа, я не могу здесь пройти, потому что требуется уровень доступа 10. Ну, так, это двери выше блин. Погодите, О, нет! И если на него не смотреть, он что будет делать? Он смотрит на меня? Он следит за мной? Нет. Ему я не нужен, кажется. М -м -м. Так, у нас что-то не то. Что-то не получается пока. Давайте обратно... Нет. Нет. А, -а, а к Пради зайти. <связываем> Ладно. <связываем> Что они с тобой сделали? <связываем> Плановые этих обслужили. Сейчас я функционирую намного более лучше. Ошибка функции <связываем> грамматики. Похоже, я по-прежнему не в лучшем форме. <связываем> Можешь вернуть мою голову на место. <связываем> не знаю, как выглядит сложно. <связываем> Просто подключи провода и будь осторожен. Сейчас я немного не в себе. Будут угрозы. При возникновении чрезвычайной ситуации защитный цилиндр защищает, защищает цилиндр находящихся снаружи защитного цилиндра сотрудника. <Снил> Выполняется включение защитных протоколов аниматроника. В ходе этой процедуры не рекомендуется допускать ошибок. У них голос, как знаете, в Aperture Science. Такой, эх! <с analyze> все весело, но при этом осторожно. Вымрете. Для успешного подключения головы Фредди Да, правильно последовательность. Нажимаем мигающие. Это мой конек, короче. Отлично работает. Теперь проведите диагностику завершите процедуру с помощью консоли тестирования. Так. пи, -пи. В этом мне нет равных. пи, -пи, -пи. Да в этом даже ребенок справится. Отлично. Завершить улучшение. Отличная работа. Фредди полностью справен и готов к участию в большом шоу. Можете покинуть защитный цилиндр. Можно ли покинуть его реально? Можно покинуть. Хорошо, завершаем. Завершить. Здесь столько всякой техники. Что-нибудь из этого мне поможет остановить других ботов? Яркий свет, направленный нам в глаза, приводит к кратковременному сбою. Полагаю, файзер-бластер и фаз-камера могут сработать. Где их можно найти? фазер бластер можно выиграть в файзер-бласт. Фаз-камеры частенько конфискуют на территории Гольфа Монте. Но тебе понадобится билет на вечеринку, чтобы открыть эти аттракционы. Обычно Чика раздает билеты именинникам. Загляни в ее зеленую комнату в комплекс «Рок-звезде». Возможно, там. Воспользуйся служебным лифтами в задней части помещения. Они ведут в комплекс рок-звезд. Похоже, что они все отключены, за исключением лифта Рокси. Окей. Okay. Нет сообщений, но есть задание. Использовать служебные лифты, ведущие в комплекс рок-звезд. А мы можем еще использовать? Нет. К Фредди? А! Я могу в тебя сесть, наконец-то! Ну, слава богу. Хорошо. И нам нужно с вами идти... А мы можем зайти вот сюда? Воу. Туда нам только и нужно. Кстати, жалко, что Фредди не может бежать. Лифт. апа. Понятно. Я должен сам нажать на кнопочку. Отойдите-ка. А на кнопочку нажать я не могу, потому что могу только спрятаться. Возможно, потому что Фредди стоит здесь. Мне нужно отойти чуть подальше. Так. Оу! Нет, нам сюда не нужно. Ладушки. А, он же сказал, все сломанные, да? Все сломанные, кроме Чики. Фредди, погляди-ка на картинки. У Чеки есть какой-то особенный голосовой аппарат. У Рокси новые глаза, а у Монти улучшенные когти. Нам нужно достать эти запчасти. Мы можем тебя улучшить. Грегори, эти детали принадлежат моим друзьям. Я бы никогда не причинил им вреда. Что? Они всю ночь пытаются меня убить! И получат по заслугам. Поэтому должно быть какое-то объяснение. Они не способны навредить гостям. Никто из нас не способен на это. Это идет вразрез с нашей программой. Но я понимаю, о чем он говорит. Что... Нам чики нужно. Что они-то сами не могут решить, пора убивать. Этот может сделать только человек. Кто-то... Кто злой. Ты знать, где из люка? Этот лифт работает. Погодите, я что-то не понимаю. Какой лифт работает? Э -э -э -э... Мы же зашли к лифту, Чики. А может быть, только Фредди может пройти? Не может. Тогда я не понимаю. Хорошо, Монти. Та вообще попробуем. Возможно, я что-то упустил, не расслышал. Хрен. Рокси. А, да, только Рокси можно. Okay. Все, прячемся. Сейчас мы, получается, опять вернемся туда, где были эти комнаты. Карта. Угу. Это музыка со сцены А, мы прямо на сцену, кажется, едем Музыка прекратилась Почему? Найти билет на вечеринку в зеленой комнате Чики Во-первых, сюда можно войти И Я вижу сюрприз этот майка с четырьмя блоками. А, это не то. Э! Где мой фонарик? Почему я не могу его использовать? Ладно, прячемся. Это Рокси. Это ее комната. Нам нужно в комнату Чики. Окей, здесь... Погодите, но если Ванесса нас увидит, это тоже плохо. Монти чика. А, нет. Сначала нужно сделать другое что-то. Найти билет в комнате, в зеленой комнате чики. В зеленой комнате чики? Не знаю, почему я пошел сюда. Может быть, это все-таки ошибка, потому что зеленая комната не у Чики. Вот Чика, у нее красная комната, розовая. Не знаю, красная у Фредди, у нее розовая. Я вижу только вот эту зеленую комнату. Что если нам сюда войти? Уровень доступа требуется. Come out, come out. Тихо, тихо, тихо. Но, а это что такое, Фредди? Это его красная комната. Мы были здесь. Ну-ка, сюда мы можем войти. Или тут тоже... Ну, нужен доступ, возможно. Да, нужен доступ. В комнату Фредди мы можем только войти. А, может быть, через какие-то задние комнаты можно... Почему мы не можем сохраниться нигде? Через вентиляцию, например, мы можем пройти. А, значит, нам нужно подзарядить фонарик наш. Я что-то не понял насчет сохранялки. Почему так происходит? Что? Кто мне мешает? Фредди пока еще заряжен, поэтому все окей. Давайте вот сюда полезем. Ага, это не туда нам Нужна зеленая комната Все, отлично, да, через вентиляцию пройдем Я просто там побегал за кулисами Немножко, понял, что это совсем не то Я просто хожу по кругами, поэтому Вот, сюда и припер Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать Фу. Фу мы здесь Здесь? И что здесь? Есть сумка. Смотрите. Что мы нашли? Сообщение. Отчет об ошибках в поведении. Монти снова не явился на шоу на главной сцене. Мы нашли его на том же месте, на мостках над гольф Монти. То, что случилось в прошлом месяце, не должно повториться. Кто-то закатил мяч с первого удара, после чего водопад мечей сбросил Монти вниз. У него были сломаны обе ноги. Поэтому отделу запчастей и обслуживания пришлось работать сверхурочно. Что? Погодите, нет. Может быть, нам реально все-таки к чике нужно? нажать. Золотой Фредди где? А, вот стоит. Я думаю, я на автомат нажимаю. хм, нет, нам, в общем, не сюда. Но дверь открывается вот эта. Куда здесь? Куда мне был запрещен вход только что? Вот сюда нельзя. Окей. В таком случае, давайте выйдем из этой комнаты и попробуем зайти к Чике. Вау, стоять. Оп. Попробуем зайти в эту зеленую комнату Чики. Фредди, это тут? Сейчас нам предстоит бежать прям. Не-не-не, не, не, не. не раскрывая свой пузо, я пока еще не готов. Давайте пока экономить. Нет, не будем экономить. Будем потихонечку продвигаться. Тихо, тихо. Very good. Это зеленая комната, кстати. Нам дальше. Чуточку дальше. Эта штука за мной не ползет почему-то. Это комната Чики, да? Я здесь. Я тут-то. -а. Вот, смотрите. Wait, thought... Я нашел! Well Отлично сработано. О, oh, oh, one... черт! Снова луна! Отдавайте билет на вечеринку роб... роботоботу. Роботоботу, чтобы открывать различные области в пиццеплексе. Роботоботу... Скорее найди зарядную станцию Ты сможешь увидеть их местонахождение на карте Черт Мне надо к Фредди Где он? А -а -а, летающий Быстрей Быстрей Быстрей есть! А -а -а. Все. Ура! Фредди! Грегори, этот билет на вечеринку особенный. Он позволит тебе прийти на территорию аттракционов Blast или Гольфмонте. Однако его можно использовать только раз. Что How это? Похоже же. Просто отдай его боту-контроллеру. Они обычно стоят перед аттракционами и собирают билеты. Если у тебя есть билет, бот тебя пропустит. Я отметил оба места на твоей карте. А, мы внутри Фредди. Короче, опять у нас разветвление. Мы можем выбрать, либо пойти туда, либо туда. А, да, сохранить. Я думаю, отличное место, чтобы закончить. Это был напряженный эпизод и так. Я, мне нужно перевести дыхание. Огромное всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Юджин и всем пять!